Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Годчики 2, Ночь Крови. И тут, как бы я... Когда Никто мне, ничего не учит. Я бежал, потому что вот это вот со мной заговорить, чтобы вы услышали. Значит, лорд Андре принял тебя. Я надеюсь, ты будешь регулярно тренироваться здесь. Руга научит тебя пользоваться арбалетом, а Мортис поможет тебе стать сильнее. Но самое важное — это научиться правильно держать свой меч. Я еще сделаю из тебя отличного воина! Каковы твои обязанности? Эти олухи машут мечами, как крестьяне. Но когда они пройдут обучение под моим руководством, каждый из них станет серьезным воином. Каковы преимущества двуручного оружия? Это просто. С одноручным оружием ты быстрее. Это может стать значительным преимуществом в бою. Двуручное оружие более тяжеловесно и замедляет тебя. При сражении им, Нужно просчитывать свои действия на шаг вперед, но оно наносит больший урон. С чего мне лучше начать? С одноручного или двуручного оружия? Выбирай сам. Но даже если ты специализируешься только в одном типе оружия, со временем ты начнешь автоматически изучать и другой тип. Если, например, ты хорошо сражаешься одноручным оружием, но все еще новичок в использовании двуручного. Твой навык владения двуручным оружием повышается каждый раз, когда ты тренируешься с одноручным. Правда, в этом случае обучение изматывает сильнее, чем когда ты тренируешься с различным типом оружия по очереди. Тебе нужно просто начать, и ты сам поймешь, о чем я говорю». Начнем обучение. То тебе... Я хочу... Понятно. Если у тебя достаточно опыта, я могу потренировать тебя. Если все будет другое, это не я слышал другое. А я получу оружие? Конечно. Обычно этим занимается Пек но что-то я давно его не видел. Найди, где он скрывается, и приведи его сюда. Тогда он выдаст тебе оружие. А если ты хочешь поспать, можешь выбрать любую койку в наших казармах. Что паладины делают в городе? Теперь, когда ты вступил в городскую стражу, ты подчиняешься паладинам. И теперь я могу доверять тебе. Мы прибыли по поручению короля Робара. С разрушением барьера поставки руды прекратились. Поэтому теперь мы добываем руду и доставляем ее на материк. При помощи этой руды мы выкуем новое оружие и победим орков. Что насчет пропавших людей? А что насчет них? Разве мы не должны попытаться их найти? Лорд Хаген поручил мне защиту города и близлежащих ферм. Это значит, что мы заботимся о тех людях, которые все еще здесь. Солдаты ополчения патрулируют по ночам улицы. Это все, что я могу сделать. А ты будешь заниматься тем, чем я тебе прикажу. Понимаешь меня? У тебя есть задание для меня? В Последнее время в городе появилось очень много болотной травы. Мы не можем позволить, чтобы эта зараза расползлась по городу. В противном случае все будут только курить травку и не смогут работать, не говоря уже о том, чтобы держать оружие. Это недопустимо. Особенно сейчас, когда так велика опасность нападения орков или наемников. Я подозреваю, что к этому имеют отношение наемники». Ручаюсь, это они принесли траву в город. Что я могу сделать? Мартис, один из наших людей, слышал в портовом кабаке, что где-то в порту находится целый тюк этой травы. Поищи там и принеси этот тюк мне. Если все будет по-другому... Это давно известно. А где Пек? Ты только что вступил в наши ряды? Ну тогда добро пожаловать. Пек ушел в город уже давно. Готов поспорить, что он обхаживает Ваню в красном фонаре. Ты что-нибудь знаешь о тюке-травке? Хм, последний раз, когда я был в портовом кабаке, я слышал, как Кардив говорил об этом с каким-то парнем. Что это за парень? Понятия не имею. Но он сказал, что нашел отличное место для хранения травы, а затем они долго ржали, как пьяные орки. Я с тобой Ты в это? Он слушал не Как дела? Если ты хочешь что-нибудь выпить, заказывай. Готов побиться в заклад? Ты многое здесь слышишь. А тебе какое до этого дела? Мои уши всегда открыты для новостей. А кошелек у тебя тоже? Каждая информация, которую я... Я не готов платить за информацию больше пяти монет. Что, золотых монет? Ты хочешь разорить меня? Давай сойдемся. Нет, так не пойдет. Давай лучше 6. Ты отъявленный негодяй, скажу я тебе. Ну, если ты так настаиваешь, информация тебе обойдется в шесть золотых монет. Не могу поверить в это. Мне нужна информация. Ты что-нибудь слышал о тюке болотной травы? Богатый человек. И, возможно, весьма расслабленный тоже. Не пытайся провести меня. Ты что-то знаешь. Давай, выхлам. Хорошо, хорошо. Этот парень недавно заходил в мой трактир. Он из наемников. Он сказал, что продал тюк болотной травы в гаване. Ну, конечно же, он был обкуренный в хлам. Кого считают влиятель... Здесь, в пар... Это... Кто должен где я могу найти работу ты вряд ре... все что я знаю это то что за последние дни исчезли несколько людей говорят что больше всего пропавших здесь порт вне и есть Эй, кто ты там? Ну Но... потом... Даже не пытайся поднимать оружие против Эй! Hey, Yeah. Не пытайся поднимать оружие, Смотрим, что будет дальше. Не говори, что ты не знал этого. Эй, ты! Теперь ты в ополчении. Только... Я говорю. Очень хорошо. Стоило подумать об этом заранее Эй, тип Что тебе нужно? Мне нужно оружие, так Черт, твое оружие может подождать Пошли, Андрей уже тоже Хм, черт Посмотрим, что будет дальше Я не знаю, где его так отделать не тех людей. Если все будет по-другому, то действительно. Мне удалось найти Пек. Да, он уже вернулся на свой пост и приступил к выполнению своих обязанностей. Где-то нашел его. Я случайно наткнулся на него в городе. Хорошо. А теперь иди к нему и получи оружие. Ты действительно веришь в это? Будет только хуже, Клей. А? Клей. с этим уже ничего не поделось. В чем дело, черт, в чем дело? Я принес череп, хорошо, ты находчивый вампир. Что с чего? Не волнуйся, вампиры чуют друг друга. Ты многому еще научишься, ты еще новенький. Могу ли я увидеть предводителя? Да, его зовут Ардас Кахар, и ты найдешь его в верхнем квартале. Ты попадешь в его дом, если от большой скульптуры повернешь направо. Подожди, вот, возьми эти руны. Это особые руны вампиров, и кроме них никто не может воспользоваться ими. Они расширяют наши силы и возможности. Спасибо. В чем дело? Спасибо, лорда Хагена. Это действительно Сегодня... Стой! Только граждане города и служащие королевских во. Я состою в ополчении. Так, Андре, принял? Теперь ты один из защитников города. Так что постарайся быть вежливым и дружелюбным с горожанами. А, опять ты. Так тебе все же удалось получить доступ в верхний квартал. Есть вещи, о которых ты всегда должен помнить. В противном случае ты будешь вышвырнут отсюда так же быстро, как попал сюда. Тебе можно входить только в дома торговцев. Ты узнаешь их по вывескам над дверьми. Тут тяжело ошибиться. Другие здания здесь принадлежат знатным горожанам. Там тебе совершенно нечего делать. Будучи членом ополчения, ты также получаешь доступ... Покои паладинов но твое место по-прежнему в казармах в этом квартале живут знатные горожане так что относись к ним с уважением мы поняли друг друга конечно Где я могу найти лорда Хагена? он в ратуше в конце верхнего квартала но тебя не примут там без веской на то причины. Ничего интересного не было за последнее время? Ты должен зарубить себе на носу. В качестве члена городской стражи в твои обязанности входит поддерживать в городе закон и порядок. Ах, между прочим, недавно кто-то обокрал дом Гербранта. Вору тащил кошелек, набитый золотом. Для богача это, конечно, мелочи, но преступник не может оставаться безнаказанным. А смотри, там все возле дома Гербранта. Эй, hey. Я нашел вора. Он мертв. Что? Я нашел его труп. Вот, при нем была эта записка. Странно. Но это к лучшему. Он понес наказание и таким образом преступление раскрыто. Привет! Кто ты? Чего тебе нужно? К тебе я пришел от Леи. Да, это так. Я также чувствую, что ты вампир. Что привело тебя сюда? Кто-то недавно сделал из меня вампира? Это очень странно. Мы единственные вампиры на Харинесе, но мы не занимаемся производством новых вампиров. Хоринис едва удовлетворяет нашу потребность в пище. Если вампиры расплодятся, наступит голод. Но кто-то ведь сотворил из меня вампира. Он был в темной накидке, и лицо его было скрыто. Хм. не могу себе такого представить. Никто из наших этим заниматься бы не стал. Значит, на Хоринисе должен быть еще какой-то вампир. И он существует скрытно, иначе мы бы давно заметили его. Что теперь? М да, придется позаботиться о тебе. Будет лучше, если ты присоединишься к нам. Что мне нужно сделать, чтобы присоединиться к вам? Для начала ты выполнишь мое задание, а там видно будет. Что я должен делать? Дмитрий, один из наших. Был послан за пакетом. Собственно, он уже давно должен быть здесь. Тебе необходимо разыскать его и принести пакет мне. Где мне его искать? Начни с таверны Орлана. Димитрий Выпивоха. Он частенько заходит туда. Вероятно, он там. Только напился до беспамятства. Ну <sighs> Он все время знал об этом. С этим уже ничего не поделать. Я знал, что это будет проблемой. Я сам не лучше. Так может продолжаться. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом.. Мире. Там ничего нет. Там ничего нет. Чувашь пари? Что? Я Мац, Предлагаю пари на интерес. Только никаких пьянок, как у Рухара. У меня терпения на такое не хватит. Думаю, ты уже хочешь сделать денежную ставку? Ладно, о чем спор? Внимание! Ставлю 100 золотых монет что до послезавтра ты не сможешь принести мне трость, щетку, старую монету и кость скелета. Если принесешь, получишь 100 золотых монет. Если нет, 100 монет будешь мне должен. Согласен! Нет, у меня нет ни шанса. Жаль! Я сам не лучше. Это ты, Димитрий? Конечно. Тебе чего? Он что Отлично. Меня прислал Ардас. Ох, нет. Выстрелы. Ты, конечно, пришел из-за пакета, да? Ага. Я, Я должен отнести его, его ему. Где он? Я... Он не Потерял не его. Чем? потерял где ну я тут пошел значит в город я пакет я смотреть. бросил в сумку а, в городе глянул не а, говори, а его уже и нет Если ну я естественно мчусь назад Никому и до самой таверны где пакет точно вижу, еще -то... был у меня. Обыскиваю каждый не надо. Не надо. кустик. Начинала темнеть и все отливало красным светом. Я бы легко мог найти его. Но там не было уже ничего. Я еще не решился показываться Ардасу по на глазах. Я остался здесь. Ему стоило сто раз подумать. И где мне теперь искать Если его? По Даже посоветовать ничего вот не могу. Видимо, он вывалился из моей сумки, согласен. но на дороге ничего это не, не, не был. Тебя, наверное, обокрали? Вряд ли. Когда я выходил, у меня еще был этот пакет. И шел я только по дороге. Он должен быть где там. Я уже задолбался искать. Какая обеспеченность? Вы то... Мальчик! ты это услышал я бы так не смог И, я уже подумал об этом лучше не говори не надо принес пакет. Хорошо. Что с Димитрием? Он потерял пакет по дороге сюда. Я встретил его, и мы вместе искали пакет, пока не нашли. Ну да, Димитрий даже помогал тебе. Такое не часто увидишь. Мне безразлично, как ты справился с заданием. Что теперь? А теперь я загадаю тебе три загадки. Ответы ты будешь искать сам. Находишь ответы, возвращаешься ко мне и отвечаешь. Если ты ответишь правильно на все вопросы, значит ты выполнил все условия и можешь быть зачислен в наш клан. Загадывай свои загадки. Хорошо, слушай. Кто построил пирамиду на северо-востоке? В каком созвездии мы находимся, когда умер мой брат? Я готов ответить на твои вопросы. Ну хорошо. Кто построил пирамиду на северо-востоке? Древняя цивилизация. В каком созвездии мы находимся? Вола и война. Когда умер мой брат? Три. Я, Я Ну хорошо. Древняя цивилизация. В каком созвездии мы находимся? Вала и воина. Когда умер мой брат? В пятом. Отлично. На все вопросы ты ответил правильно. Ты выполнил все условия для принятия в наш клан. Осталось совершить ритуал крови. Ритуал крови? Это древний ритуал, введенный основателями нашего клана. Когда ты исполнишь его, ты станешь полноправным членом клана. И как его проводят? Слушай внимательно. Сначала идешь к кругу камней возле усадьбы Анара. Встаешь в центре алтаря. Обрати внимание, стоять ты должен точно по центру. Затем ты наблюдаешь за луной. Точно в тот момент, когда край луны зайдет за верхнюю часть южной каменной арки, ты приносишь в жертву овцу, убивая ее. Естественно, овцу нужно будет заранее купить и привести к кругу камней. Кровь овцы, принесенной в жертву таким вот образом, это нечто особенное. Собираешь ее в бутылку, затем ты сможешь приступить ко второй части ритуала. Что во второй части? Вторая часть схожая. Идешь к кругу камней во дворе Лабарта и встаешь в центре каменной арки, которая обращена прямо на двор. Обязательно в центре арки. В астрономии важна точность. Далее ждешь, когда нижний край Луны коснется верхнего края противоположной каменной арки. В этот момент ритуальным ножом ты режешь себе руку и собираешь кровь в бутылку. У тебя будет уже две бутылки. Одна с твоей, другая с овечьей кровью. Смешиваешь их на алхимическом столе и приносишь мне. Где мне взять ритуальный нож? Верно, про ритуальный нож я забыл. Спроси у Беракса наемника или же у Димитрия, он у кого-то из них. Где мне взять овцу? Распроси фермеров, кто-нибудь продаст. Я не верю, что это что-то изменит. Еще не все, Скажи мне, что это не так. Но Аданас понял, что так не будет существовать ничего. Ни света и ни тьмы. Я уже об этом. И он я решил встать между буду. двумя братьями. Ему нельзя доверять. Я Зурис. Тебе нужна лечебная эссенция? Покажи. Я только... проблем. И это еще не все, поверь мне. Вот так велик был гнев. Наш может продолжаться вечность. Это было всегда очевидно. Я теперь даже не знаю. Покажи мне свои товары. Теперь пока ты Но если тебе что. Я хочу продать. Хорошо. Отлично. Эй ты. Опять? Я хочу. Хорошо. Эй ты! Я хочу... Хорошо. Но Ада нас увидел, что порядок и хаос теперь не равны. И предложил... Если бы я не видела это собственными глазами... раз подумал у тебя есть ритуальный нож ритуальный что Этого я нож сказать. для ритуала крови я должен стать полноправным членом вашего клана Ах, ритуальный ножик один момент странно у я меня не его подумать. нет как это у тебя его нет а у кого он тогда? Вот ну, и гадство. Не Сейчас. Я, сам я все вспомнил. Не Несколько сам. месяцев назад я продал все его Орлану. Подумал, я что нам считает. он больше не пригодится. Ну, замечательно. Извини, мужчина. Я... И это еще я... И Свои отговорки можешь оставить при себе. То ничему не учится у меня. Понятия не имею, скажи мне. С этим ничего не поделать. Ты кто? Я Орлан, хозяин ты этой скромной таверны. Ты что-нибудь ищешь? Чуть да, глоток вина? Я могу дать тебе все это. И это правда. У меня паранойя? Или ты действительно постоянно смотришь на мое кольцо? Я не совсем уверен. Я как это понимаю. понимать? И почему это меня не Я стал членом кольца воды? Действительно? Откуда? Не, не нет, могу нет. поверить, что такого болвана приняли в общество. Это Итак, что тебе нужно? Скажи мне, что это не так. Я ищу особенный нож. Димитрий сказал, что продал его тебе. Какой это еще это нож? Ах да, кажется, теперь припоминаю. Димитрий как-то продал мне симпатичный такой ножик. Он еще у тебя? Нет, я перепродал его. Одному охотнику он приглянулся. Его имя? Почем мне знать? Это давно было. Он зашел сюда только для того, чтобы приобрести новый нож. Вроде бы. Имя у него начиналось на букву Н. Больше у мне не вспомнить Спасибо за помощь Это не удивляет меня Сколько ты берешь Это за комнат? Братья по кольцу живут у меня бесплатно Вот Это ключ бесплатно. от верхних комнат Выбирай, который больше понравится Это еще не все, поверь мне Я бы сделал по-другому Ты тоже сбежал? С чего ты взял это? Зачем ты зашел в такую даль один? Здесь ничего нет. Я ищу ценный нож. А ко мне-то ты зачем пришел? Орлан сказал, что продал его охотнику, чье имя начиналось на букву Н. Да, имя мое начинается на Н. И нож Аруана у меня. Я могу купить его у тебя. Продавать я не стану. Но могу обменять его на оружие получше. Принеси мне охотничий лук и получишь нож. А как ты сам будешь обходиться без ножа? Мне конечно нужен хороший нож. Но хороший лук сейчас для меня важнее. Я принес охотничий лук. Спасибо. Вот твой нож. Встретимся в следующей серии. Всем пока.